И озвучено Angel Steam. Спасибо. Спасибо. спасибо. Большое спасибо всем. Мне очень приятно находиться здесь. Прошло полтора года с того момента, когда мы запустили нашу криптовалюту, ВанКоин. Сегодня, я думаю, мы много говорили о сети, о ее концепции, о том, какими большими мы хотим быть. Но, как и всегда, я хочу, чтобы мы помнили, для чего эта сеть существует. Эта сеть была создана для того, чтобы обеспечивать рост ВанКоина который, по моему глубокому убеждению, станет криптовалютой номер один в мире. И причина этого моего убеждения в том, что я вижу здесь всех вас. Ванкоин прост в использовании. Он для всех. Каждый может совершать платежи в любом месте, по всему миру. Ведь все мы с вами Глобальные граждане маленького мира, которые хотят что-то изменить. За последние два года мне дали множество определений. И, возможно, лучшее из того, что пресса говорила обо мне, было ванкоин, который должен стать убийцей биткоина. Должна сказать, мне это нравится. Вы все знаете, с тех пор, когда мы намайнили наш первый коин в январе 2015-го, мы начали стремительно расти. Себастьян и Кари показали нам цифры. В настоящее время у нас более двух миллионов пользователей. Не просто пользователей, а активных пользователей. Наша база данных содержит более 12 миллионов записей, но эти два миллиона являются активными пользователями. И ни у одной криптовалюты нет такого количества пользователей, как у нашей. Некоторые из них все еще больше, чем мы, некоторые до сих пор более известны, но мы их догоняем. Наша рыночная капитализация сейчас составляет примерно 4,5 миллиарда евро. Нам еще предстоит поработать над тем, чтобы догнать биткоин примерно на отметке 8 миллиардов. Но мы двигаемся к этому и очень быстро. Вы знаете, что у нас есть очень длинная очередь на майнинг. В настоящее время новые участники ждут майнинга от трех до 6 месяцев. И это очень расстраивает всех нас. Так продолжать трудно. Если мы хотим привлечь мерчантов, если мы хотим сделать эту монету пригодной для использования, мы должны майнить быстрее. Нам нужно больше монет. Мы должны расти. Теперь я хочу вам показать еще кое-что. Это Ванкоин, который сейчас находится на втором месте. Биткоин — 8 миллиардов рыночной капитализации, более 500 евро за монету. Для того, чтобы добыть один биткоин, в настоящее время может понадобиться около одного года. Один год на эту монету. Только одну монету. Это не криптовалюта для массового рынка. Другие криптовалюты, если вы посмотрите на их рыночную капитализацию, один миллиард и следующее 200 миллионов. Я думаю, мы достигли капитализации в 200 миллионов за два месяца после начала майнинга. Итак, когда мы говорим о криптовалюте, что нас отличает? Что нас отличает от биткоина? Что нас отличает от всех липовых монет, которые копируют нашу концепцию? Что действительно нас отличает? Я думаю, что-то, что нас отличает, это наше видение. Мы больше, чем просто ванкойн. Мы создаем мир вокруг этой монеты. И то, что делает наша сеть, не просто майнит монету, но создает целую экосистему. У нас теперь новый веб-сайт. Любой, кто зайдет на onecoin.eu, найдет много информации о нашей монете и нашей концепции. И это то, над чем мы много работали в течение долгого времени. Это круг успеха или колесо фортуны, называйте как хотите, но это мир ванкоина. И да, ванкоин находится в центре этого круга, но это целая экосистема, это жизнь, это сеть, это много всего. И я не думаю, что какая-либо конкурирующая криптовалюта, как бы ее ни назвали. Так видит грядущее будущее. Для меня Ван всегда начинается с образования. Вы видите новый веб-сайт Академии Ван Academy. Почему образование так важно для нас? Я полагаю, у некоторых из вас есть дети. В какой-то момент времени дети захотят водить машину. Мы не можем позволить ребенку водить машину без водительского удостоверения, без знания правил, без знания о том, что такое автомобиль. Я бы не позволила. Вот почему я считаю One Academy, которая, кстати, является единственным способом майнить монеты, чем-то вроде водительского удостоверения для криптовалюты. Не добывайте криптовалюту. Не торгуйте криптовалютой без обучения. Потому что это один из наиболее рискованных объектов инвестиций. Вы должны знать, что делать. И мы единственная компания, которая предоставляет всем участникам важную информацию о том, что такое криптовалюта. Мы знакомим всех с криптовалютой. Переведено и озвучено angels-team.com Вот почему это первая и самая важная часть этого колеса. Вторая часть, и она будет становиться все более важной, это наша биржа. One Exchange, как вы знаете, в настоящее время обладает несколькими основными функциями. Покупка, продажа, мониторинг цены. Но все мы понимаем, что это только начало. Эта биржа однажды будет запущена целиком и станет глобальной биржей для всех. Сегодня вы все учитесь покупать и продавать монеты. Вы учитесь совершать базовые операции. Многие из вас ранее не занимались трейдингом, никогда не пользовались биржей. Поэтому сейчас это ваш шанс научиться это делать. И эта биржа, я уверена, за два года станет биржей с наибольшим количеством транзакций в криптовалюте во всем мире, поскольку наша монета будет номером один в мире. Сообщество ⁇ это наша сеть. И сообщество ⁇ это то, что на самом деле делает нас такими сильными. Я всегда привожу в пример Facebook. Все мы здесь, или почти все, часть OneCoin. Многие из нас настолько увлечены криптовалютой и этой концепцией, что привели друзей. Многие из вас приведут партнеров по бизнесу или мерчантов. Автоматически вы станете частью сообщества или семьи. Сейчас я могу запустить новый портал вроде Фейсбука, более красивый, с большим количеством функций, с лучшим чатом, чем угодно. Но тем не менее вы не бросите своих друзей в Фейсбуке, чтобы остаться одному где-то в другом месте с более красивым оформлением. Это то, что делает нас сильными. Сообщество. Два миллиона человек, которые верят в Ван и которые хотят построить свой успех. И это то, что никто другой не может сделать так быстро, как мы это сделали. Говорят, что следующие пять лет будут эры криптовалюты. Начнется бум создадут много новой криптовалюты. Microsoft запустит криптовалюту. Google запустит криптовалюту. Но всем этим людям придется начать там, где мы начали два года назад. Обучать людей, строить сеть, привлекать мерчантов. А это, как мы знаем, длительный процесс. А мы находимся впереди на два года. Я думаю, именно мерчанты будут теми, кто поднимет нас на следующий уровень. У биткоина в настоящий момент почти нет мерчантов, которые его принимают, и для этого есть причины. Если я хочу совершить транзакцию с биткоином, мне придется ждать 10 минут до одобрения транзакции. А теперь представьте меня и Аарона в цветочной лавке, которую он привел в пример. Аарон, ты готов ждать 10 минут, прежде чем мы купим у тебя цветы? Да мне уже через 2 минуты надо будет уйти. Я не могу ждать 10 минут. Именно тут у биткоина сложности. Вторая сложность, вы знаете, это волатильность. Сегодня биткоин стоит 500 евро, завтра, если мне повезет, 550. Вчера 400, послезавтра может быть 300. Кто знает? Продавцы не хотят брать на себя риск того, что деньги, полученные ими сегодня, могут стоить меньше завтра. Очень-очень важно. Важная часть нашей концепции монеты после мерчанта это платежи по всему миру. Глобальные платежи это когда частные лица совершают платежи друг другу. Если я работаю в Сингапуре, а моя семья находится в Индии, я хочу посылать деньги семье. Я хочу делать это быстро. Я не хочу ограничений по таким платежам. Если я это очень маленькая, скажем, IT-компания в Великобритании, и я хочу продавать свои услуги в Китай, в Индию или на каком-то другом рынке, например, в Россию, то для меня, как очень маленького бизнеса, трудно гарантированно получать платежи от любых моих клиентов. Как мне это сделать? Что мне сделать? Как мне получить деньги из Китая? Как мне выйти на подобный рынок? И знаете что? Мы — это глобальная валюта. Мы можем делать оплату в Китае, в Европе, в Индии. В Латинской Америке. По всему миру. Вот почему я полагаю, что именно глобальная, а не региональная криптовалюта будет успешной. Криптовалюта только для Европы, по моему мнению, потерпит неудачу. А у глобальной криптовалюты впереди огромное будущее. Почти не существует реальных инвестиционных продуктов в криптовалюте. Биткоин на Форексе не ликвиден и не существует. Мы хотим предоставить долгосрочные продукты и предложить ванкоин финансовому сообществу. Мы хотим предложить платформу для Форекса. Это значит, что вы сможете торговать ванкоином в паре с любыми местными валютами, долларами или евро, тайским батом, юанем и другими валютами. Это часть нашего плана, и это осуществится, скорее всего, в следующем году мы поднимем ванкоин на уровень финансовых услуг очень высокого класса переведено и озвучено Angel Steam еще одно что мы хотим сделать это позволить нашим участникам вкладывать ванкоин в инвестиционный фонд. Вы сможете инвестировать ваши монеты в реальные активы, если захотите. До конца года мы запустим инвестиционный фонд, в котором вы сможете участвовать своими монетами и участвовать также в других классах. Наш благотворительный фонд, One World Foundation, который мне очень дорог, вчера собрал более 70 тысяч евро. Я думаю, вы знаете. Многие из вас сделали пожертвования. Большое вам спасибо. Многие из вас поддерживают эту организацию. Я думаю, это одно из лучших дел, которые вы делаете. Да, Ван изменил жизнь многих людей здесь, но вы также изменили жизнь многих детей. И лучшее, что я вижу, то, что некоторые из участников действуют самостоятельно, поддерживают детские больницы и делают много хорошего. И я горжусь, что эти люди, зарабатывающие много денег с ванкоином, возвращают долг обществу. И я очень благодарна вам всем за это. Вы видели наш вызов по Coin Cloud. У криптовалюты и интернета всегда есть проблемы с безопасностью. Безопасность и защита очень важны для нас. Вы это знаете. Поэтому CoinCloud является частью нашей вселенной и помогает в вашей жизни и вашей деятельности онлайн быть более безопасными и защищенными. Бизнес-приложения и бизнес-решения, касающиеся ванкойна, определенно очень важны для нас. Игры и развлечения. Мы расширим нашу деятельность и в этой сфере. ванкоин станет криптовалютой, которая может использоваться для развлечения, игр и других хороших дел. Сделав шаг назад, я думаю, что Ванкоин это на самом деле единственная компания, думающая глобально и всесторонне о том, как сделать монету, пригодной для использования. Я не знаю другой криптовалюты, которая бы это делала. Мы достигли многого за прошедший год, но впереди еще долгий путь. Нам всего один год. Когда биткоину был один год, его цена была 15 центов, и никто о нем не думал. О, я потерял 100 коинов. Ну и что? Мне все равно. 15 евро пропали, нам один год и мы уже написали историю, но это только начало. В течение двух лет нас должно стать 10 миллионов пользователей, активных пользователей, 1 миллион мерчантов. И я думаю, что мерчанты действительно придадут этой криптовалюте невиданный масштаб. 10 миллионов пользователей, 1 миллион продавцов. Это следующий рубеж, к которому мы стремимся. Мы росли очень быстро. Иногда люди подходят ко мне и говорят, доктор Ружа, я упустил возможность, все закончилось, что мне теперь делать? И ответ такой, вообще-то это только начало. Yeah. Кари и Себастьян показали нам эту красивую карту, мы очень красные в Китае. Я думаю, все здесь знают, насколько большой Китай. Позвольте мне быть очень честны с вами. Мы не большие в Китае, мы можем быть намного больше в Китае. Имя Ван Койна должны узнать все люди в Китае и во всем мире. Мы сейчас находимся здесь, но можем пойти вверх, вверх намного выше. Здесь биткоин был спустя год. Представьте, где он сейчас. У нас нет предела для роста, у нас такой большой потенциал. Каждый день к нам присоединяются новые партнеры. Сегодня мы включили в себя, и вы увидите пресс-релиз, еще одну сеть. Множество людей приходит к нам и просто хочет присоединиться к сети, потому что это успешная сеть, потому что мы выполняем наши обещания. Но также множество сетей хотят присоединиться к нам, поскольку у нас есть убийственный продукт. Как много существует продуктов, которые настолько легко предложить людям, подобных нашему? Немного. Еще одна вещь, которую я вижу в нашей компании, это то, что множество людей, которые не были в этой индустрии, присоединяются к нам. Их просто привлекает инновация. Вместо того, чтобы участвовать в IPO Фейсбука, они решают работать с ВанКоин, присоединиться к финансовой революции, быть частью инновации, быть одним из первых последователей. Вот почему к нам заходят множество людей, а в другие компании нет. Потому что у нас есть видение, потому что мы показываем людям часть будущего. И еще, мы привлекаем новые регионы. Индию, Африку, Латинскую Америку. Да, у нас там работают люди, но мы еще даже не начали там работать. И эти рынки я лично поддерживаю в банковском обслуживании, корпоративных решениях, будут переводы образовательных материалов. Эти рынки крайне важны для нас, потому что там есть люди без банковского обслуживания, наши клиенты. Так что это только начало. Когда я начала, люди смеялись надо мной. Я всегда говорила, что мы хотим войти в топ-3 среди криптовалют. Кстати, я никогда не говорила стать номером 3. Я просто говорила войти в топ-3. Но сейчас, я думаю, пришло время поставить все точки над «и» и заявить о том, что мы хотим быть криптовалютой номер один в мире. Переведено и озвучено angels-team.com Мы хотим стать самой большой резервной криптовалютой, выбором людей, наиболее используемой криптовалютой, и, конечно, достичь самой большой рыночной капитализации. Когда сегодня показывали рыночную капитализацию криптовалют, это был большой-большой биткоин, немного меньший ванкоин, и остальных монет как будто не существовало. Я даже не смогла увидеть линию. Лайткоин 200 миллионов. 200 миллионов евро? Ладно, не будем это долго обсуждать. Мне хочется, чтобы подобная картина была с ВанКоином, чтобы биткоин стал со временем невидимой линией, а ВанКоин лидером рынка. Есть причина, по которой у нас появился новый веб-сайт. Я хочу, чтобы все еще лучше поняли, чем уникален ВанКоин и куда мы движемся. В первую очередь мы глобальная криптовалюта. Мы не локальная монетка ванкоин не ориентирован только на Азию или только на Европу, или только на не знаю, какую страну. Мы присутствуем в 195 странах, и мы хотим предоставлять недорогие транзакции для всех и везде. Мы прозрачны. Я не расслышала, но прозвучало хорошо. Да, стать больше, чем Western Union. Мне нравится. Большое спасибо. Мы хотим быть прозрачными. Вы знаете, мне выдвигали обвинения от так называемого сообщества криптовалют. Она нарушает философию криптовалюты. Звучит очень впечатляюще. Я нарушила философию. Итак, что является философией криптовалюты? Криптовалюта должна быть анонимной. Если быть честной, я так не думаю. Потому что никакой регулятор, никакое правительство не позволит нам создать глобальную систему криптовалюты, систему платежей, которая будет анонимной. Все плохое случается именно тогда, когда происходят анонимные переводы с помощью биткоина. И я думаю, что те, кому нужно делать анонимные платежи и подобные вещи, не должны быть в нашей сети. Они могут пойти куда-то еще. И вот что я скажу всем, кто говорит, что я нарушаю философию криптовалюты, ребята, мы сообщество большего размера, мы решаем, что будет в философии криптовалюты. Мы работаем без границ. Простые и безопасны в использовании. Очень важно быть простым в использовании. Вы меня попросили добавить опцию оплаты пакетов за биткоины. Я не хочу связываться с биткоинами. Но окей. Хорошо, мы добавили эту опцию. Но вы знаете, отделу бухгалтерии понадобилось три дня, чтобы скачать блокчейн биткоина. Я не знаю, сколько там гигабайт, но они все меня возненавидели. Ванкоин намного более прост в использовании. Прост, безопасен, нажми кнопку, получи приложение, начинай использовать. И все говорят про блокчейн. Голдман Сакс экспериментирует с блокчейн. Другие банки тоже хотят внедрять блокчейн. Множество людей заинтересованы этой технологией. И я хочу сказать вам еще одну вещь о блокчейне биткоина. Биткоин никогда не сможет быть основной криптовалютой для мерчантов. Не только потому, что требуется 10 минут, чтобы использовать его. Блокчейн биткоина может провести за год только столько транзакций, сколько Visa и Mastercard проводят за день. То есть день Mastercard это год для биткоина. Как это будет работать? Как это будет работать? Это невозможно. А наш блокчейн может проводить больше транзакций в сутки, чем Visa и Mastercard вместе взятые. Итак, дамы и господа, это видение, которое действительно волнует меня. Это то, что я хочу делать. Я хочу, чтобы ванкоин стал величайшей криптовалютой в мире. Системой платежей, которая меняет жизнь людей без банковских счетов, малых бизнесов, больших бизнесов, и просто чтобы ванкоин рос до огромных размеров. Но вопрос в том, можем ли мы это сделать в нашем нынешнем состоянии. Нет, не можем. Не беспокойтесь, все проблемы разрешимы. Но у нас есть сегодня несколько проблем, о которых вы все знаете. У нас есть лист ожидания на майнинг, как вы знаете, от 3 до 6 месяцев. Наши пакеты невероятно популярны. У нас очень много новых людей и сетей, которые к нам вступают. Только ОПН принесла нам столько людей. Наши продажи идут очень хорошо. Мы не предполагали, что этот проект окажется настолько успешным. Вчера я сидела с Юхой, Пером и Себастианом, и я сказала им, ребята, могли ли вы поверить в это два года назад? Эта возможность, эта монета, развиваются с нереальной скоростью. У всех вас есть пакеты, у большинства. И многие скоро пройдут сплит. Поэтому монеты, которые мы создаем, уже зарезервированы для вас. У меня нет монет для мерчантов. Мне нравится приложение, которое у нас сейчас есть. Но что я должна дать мерчантам, как они будут с нами работать? Множество монет также хранятся в коин-сейфе. С этим ясно. Получается, у нас нет монет для мерчантов, нет больше монет для Латинской Америки и Индии, у меня нет монет для использования. Некоторые из вас продают монеты, но не всегда. Некоторые, наоборот, покупают. Рынок не идеален. А мерчанты, как вы слышали от Криса, это рынок объемом в триллион евро. А у меня капитализация в 4 миллиарда. Это не работает. Это просто не работает. Поэтому что мы можем сделать? Итак, есть две вещи, которые мы могли бы сделать. На самом деле три. Первое. Мы могли бы закрыть регистрацию новых участников и просто сосредоточиться на нашей монете. Но все вы очень усердно трудились, строя бизнес. Второе. Мы могли бы отказаться от мерчантов, пока у нас не будет на на больше монет. Переведено и озвучено Angel Steam. Все это не подходит для такой быстрорастущей компании, как наша, с таким видением, как у нас. Поэтому есть третий вариант. Увеличить количество наших монет. Создать больше монет для мерчантов и стать самой большой монетой на рынке. В настоящее время наибольшей капитализация обладает биткоин. У них 21 миллион монет. Вот почему они такие дорогие. Самой большой криптовалюта, однако, является Ripple Coin, у которого 100 миллиардов монет. Итак, мы увеличим количество наших монет, и я расскажу вам, как. Мы станем больше, чем Ripple Coin, и у нас теперь будет 120 миллиардов монет. Конечно, мы не можем этого сделать с блокчейном, который у нас есть сегодня. Мы остановим существующий блокчейн и запустим новый блокчейн 1 октября этого года. 1 октября мы отключим сайт на несколько часов и запустим новый, более мощный блокчейн. Итак, что это будет значить для всех нас? У вас есть монеты, вы все так много работаете. О боже, моя монета станет дороже. Или моя монета станет дешевле. Что произойдет? Что мы сделаем в первую очередь? С большим количеством монет мы можем начать расширение на новые рынки. Я гарантирую вам, что срок ожидания майнинга сократится до 3 семи дней. Мы будем обновлять блокчейн каждую минуту. Каждую минуту, а не каждые 10 минут. Таким образом, если я пойду в цветочный магазин, я буду ждать одну минуту, а не 10 минут, как с биткоином. Мы станем монеты для мерчантов, поскольку ни у кого не будет такой монеты, как у нас. И переключение на новый блокчейн также позволит нам привлекать людей извне. Став публичной компанией, а мы уже сказали, что станем публичной монетой через два года, мы выпустим ванкоин на рынок, сможем продавать и покупать монету, и это уже будет настоящий рынок. Но есть много людей, которые не хотят присоединяться к компании сетевого маркетинга, но при этом хотят ванкоин. Новый блокчейн позволит людям извне купить у вас ванкоины. То есть это будет не сразу полностью публичная компания, но небольшими шагами. Мы никогда не делаем все сразу одним махом. Так что рынок поймет. Мы начнем вывод монеты на рынок в конце этого года. Потому что, друзья, мерчанты и есть рынок, правильно? Итак, теперь у нас станет больше монет. Станет ли ванкойн от этого менее ценным или более ценным? Что вообще произошло? Помните эту диаграмму? Стоимость монеты регулируется двумя показателями. Первый – это бренд. Второй – возможность использования. Если у нас больше монет, мы можем распространить наш бренд намного быстрее и лучше. Больше людей узнают о ванкойне, и это усилит бренд. Так что с этой стороны Ваши монеты будут, безусловно, более ценными. Второй показатель – возможность использования. У нас будет 1 миллион мерчантов, и каждый мерчант, каждый новый участник, который к нам присоединяется, увеличивает возможность использования монеты. А в мире, если говорить честно, ни одна криптовалюта не является действительно широко используемой, не является выбором интернет-магазинов или офлайн-магазинов. Ресторан или обычный магазин никогда не примет биткоин, так как это слишком долго, а цена сильно колеблется. Вот почему мерчанты будут выбирать нас. Кто бы не решил принимать к оплате криптовалюту, он будет принимать ванкоины. Это одна из самых важных новостей сегодня. Новый блокчейн будет запущен 1 октября. Спустя два года после того, как мы запустили OneCoin по сети. Мы запустили сеть 27 сентября 2014 года. Так что на нашу вторую годовщину мы отключим старый блокчейн и запустим новый. И для вас как существующих участников, тех, кто поддерживал нас с первой фазы, а мы сейчас переходим в огромную вторую фазу, есть хорошая новость. Сколько бы монет не было на вашем счете или в майнинге, если у вас на счете есть тысяча монет или тысяча монет в майнинге, мы, компания, удвоим их количество. это не сплит, и это случится лишь однажды в истории ванкойна. Больше никогда. Все, кто к нам уже присоединился или присоединится до 1 октября и отправит токены на майнинг, получат удвоение монет. Сайт будет отключен 1 октября. Включен спустя несколько часов. И на вашем счете будет двойное количество коинов. Это произойдет только один раз. Переведено и озвучено angels Спасибо. Я думаю, это были самые волнующие новости. Я готовилась к этому событию 6 месяцев, и я надеюсь, что вы... Понимаете видение компании и насколько у нас сильная концепция. Мы станем величайшей компанией в мире. И мы напишем историю. А сообществу криптовалюты придется переписать свою философию. Новый блокчейн будет обновляться каждую минуту. А теперь последняя новость о блокчейне. И я полагаю, что она создаст новый стандарт в индустрии. Нас так много критикуют. Мы компания сетевого маркетинга. Мы не настоящая криптовалюта. Но мы сделаем то, что больше никто не делает и покажем пример тем, кто нас критикует. Мы зашифруем документы по верификации KYC, информацию о наших пользователях, и поместим ее в наш блокчейн. Мы скажем регулятору, что мы наиболее прозрачная, наиболее мощная и наиболее легальная криптовалюта в мире. И никто не сможет сравниться с нами. У нас сегодня больше всего пользователей. Мы самая большая резервная криптовалюта в мире. И мы самая прозрачная криптовалюта. Так что мы не только будем выбором для мерчантов, но также будем выбором регуляторов, правительств и всех, кто только есть. <связано> Через два года больше никто не будет говорить о биткоине. Большое спасибо всем вам! Нравится видео? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал Angel Steam.